Я офигеваюсь название этого видео, если честно. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим видео под названием «Я продала свою девственность за деньги». Боже. Вот. Представляете, что приходится мне через что проходить? Перед тем, как мы начнем, как всегда, для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки, вам будут вести всю идею. Итак, считаем. Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам. Ну а мы начинаем. Я продала свое детство за деньги. Я не могу к этому к зиму зимуру относиться. Привет. Привет. Я Эсми. Мне 19 Эсми. лет. что? То, что я сделала, многие бы назвали ошибкой или просто глупостью. На первое время я так не считала. И только со временем я понимаю, что я действительно сделала самую большую глупость за всю мою жизнь. Какую? К сожалению, у меня нет семьи. Вернее, у меня есть мать и отец, но они отказались от меня еще в самом раннем детстве. Я не помню причину, по которой они от меня отказались, но точно помню этот момент. Моя мать проводила меня до детского дома, поцеловала в щелку и уехала. Зашибись. С того момента я ее не видела ни разу. Ну Отцу всегда было без разницы на меня, поэтому за все эти года он ни разу не позвонил мне, не написал и даже Что не пытался узнать, вообще, как у меня дела. С бабушкой и дедушкой у меня были довольно натянутые отношения. Мы очень редко общались, и почти каждое общение заканчивалось ссорой или же недопониманием. С детского дома меня все же забрали именно они. Но сразу предупредили, что заботы обо мне вообще не будет. Якобы я уже должна быть самостоятельной. И Жизнь просто невыносимой. Ну, я каждый день плакала и пыталась наладить с ними отношения. Но а не пошли. отвечая, что в уходе моих же родителей от меня виновата я сама. Мол, я очень плохая, и именно поэтому меня бросили. Да какая у травма. Я жила в полной нищете. Новую одежды я не видел и очень-очень много лет. Всегда был человек, который отдавал мне одежду. И мне приходилось донашивать ее. В подростковом возрасте... Когда так растешь. Себя... Когда так растешь. Мне кажется, в такой момент, как бы это сейчас ни звучало, формируется характер, знаете, какой я... Добьюсь всего. У меня будет самая офигенная одежда. У меня будет самая офигенная семья. Я построю крутую семью, карьеру. Я буду жить вообще зашибись. Но зло всем. И ради себя. Я все так же доношала что такое уход за собой. В школе у меня были очень плохие отношения с одноклассниками и одноклассницами. Короче, все навалилось меня на Мне считали бомжом, Девочка, у которой совсем нет денег и просто нищий. А у вас мозгов и Я очень и не верила конфликта, именно поэтому чаще всего молчала. Потому что, по сути, нечего было ответить. Ипец. Да и то, что они говорили, являлось правдой. Я очень сильно им завидовала. У них было все: Родители, красивые вещи и все, в чем нуждается каждая девочка. Да. Свои 18 лет я провела очень скучно. В случайной такой же нищете и с криками бабушкой о том, как я мешаю им жить. Иногда бывало и такое, что я могла не есть целыми днями. Мои родные будто выживали мне из квартиры. И только потом я узнала о том, что единственной причиной, по которой они меня забрали, была возможность получать деньги. И, к сожалению, это единственная причина. Каждый день я понимала, что меня выживает все больше и больше. Я не кушала, почти не посещала школу из-за стада и травы Надо ко валить. мне, но я очень хотела все исправить. На работах видеть меня не хотели, потому что чаще всего у меня был неподобающий вид, а занимать у кого-то не являлось доступным, ведь по сути у меня не было друзей. Перерыв весь интернет, я нашла способ, как можно заработать. IPhone. За один раз и много. И я сделала это. Я продала ее за деньги. Я устала терпеть постоянное оскорбление, ну, не считая обстановку дома. И только спустя время я понимала, что это являлось большой ошибкой. Я представляла себе все совершенно не так. Но это ошибка, которую я никогда не смогу изменить или же исправить. Привет. Меня зовут Остин, и большинство моих девушек да. были со мной только потому, что я богатый. Мне почти 20 богат, лет, и я богат, никогда не нуждался богат. в деньгах. Я никогда ни у кого не занимал. Из 14 лет жил за свой счет. Многие считали бы это достижением, но это приносит очень много хлопот и проблем в мою жизнь. У меня было много девушек, самых разных. Были те, кто помладше, были те, кто постарше. Но со временем я прекрасно понимал, что им нужно было от меня. Деньги и не более. А я всегда хотел какой-то настоящей любви. Несмотря на то, что сейчас я просто хочу любви, раньше же я мыслил по-другому. Я забил на то, кто будет рядом. Пусть это будет девушка, которая ничего ко мне не испытывает, и с ее стороны будет исходить только зависть. Первое время мне даже нравилось, и я чувствовал себя счастливым. Мол, смотрите, у меня свободные отношения, и я ни от кого не завишу. Никто не спрашивает, где я и с кем. И никто не капает на мозги, когда я прихожу поздно. Но, смотря на своих друзей, я со временем начал понимать, что не в этом счастье. Я угу. видел, как за них беспокоятся их девушки, как любят и заботятся, угу. и как просто хотят быть рядом, несмотря на их достаток. На какое-то время я просто ушел в себя и никого к себе не подпускал. Но в один день я встретил свою родственную душу. О, Познакомился о, я с ней ну, просто на улице, как мне показалось, Хана она тебе. была очень приятной и вежливой, что и на самом деле было так. Я специально мало рассказывал о себе, ведь не хотел, чтобы меня использовали как парня, который за все платит. А эта девушка оказалась мне очень интересной. Прикольно. Она очень любила читать, а также рисовать и слушать музыку. Казалось Кот. бы, совсем обычные интересы, но с каждым часом я понимал, что мы очень сильно похожи. То любим слушать одно и то же, да и даже рисуем почти одинаково плохо. Но все-таки мы же стараемся. У нас всегда были идеальные отношения. Она всегда заботилась обо мне и всегда ждала меня обратно. А я всегда знал, что не есть кому возвращаться домой. Она Прикольно. понимала меня и Надеюсь, всегда знала, что все ей сказать, Лена чтобы супер поддержать, щитра, меня, когда, она... казалось, сил и совсем не было. Я ее знала. очень ценил. Она никогда не просила у меня деньги никогда не занимала и всем видом показывала, что ей просто было плевать на мой достаток и то, кем я работаю. Так. Спустя немного времени, мой бизнес начал приносить меньше денег mm. и больше хлопот. Но даже несмотря на это, я видел, как моя девушка переживает и старается сделать все, чтобы мне помочь. Тогда у нас уже начались какие-то непонятные ссоры и скандалы на пустом месте. Так. Она никогда не уходила из дома или от меня, но когда у меня начались проблемы, она постоянно была занята. То подруги, то нужно куда-то поехать или вообще не приходила домой по ночам. Из-за этого я очень сильно переживал, и вскоре мой бизнес совсем обанкротился. Несмотря на то, что мы уже были почти полтора года вместе, я не услышал ни слова поддержки с ее стороны. Страна просто да? молчала Вроде и милая смотрела девушка. на меня. Спустя еще какой-то промежуток времени я окончательно перестал получать что-либо и приехал со своей огромной квартиры в съемную однушку. Я больше не питался, так как раньше. В основном мы а расстройство самых делал? дешевых продуктов, потому что больше я себе просто не мог позволить. В этот момент она я окончательно перестал соки, получать блин. поддержку. И обычную, но необходимую мне суботу. Она перестала уделять мне внимание и говорить какие-то простые слова, но я всегда был в ней уверен. Уверен, что мы сможем пройти эти трудности вместе, но зря через неделю, в такой жизни, она просто собрала вещи и ушла, сказав, что она не хочет жить как нищеброда, и что О -о -о. она ищет что-то более надежное. Тогда все рухнуло. Все совместные мечты и планы стали просто словами. Блин, и а все сняли. Ничего не изменилось. Я все так же живу в съемной квартире и все так же питаясь разве. Только вот многое понял, что любовь должна быть не только в самые хорошие и радужные моменты в жизни, а еще и тогда, когда кажется, что совсем все потеряно. Это Привет, точно. меня зовут Бастин, и я богаче всех своих друзей вместе взятых. Привет, До девятого класса я был обычным С ребенком. Ними. Я почти ни в чем не нуждался и был доволен жизнью. Но в моей семье были проблемы, которые очень сильно отражались именно на мне. Моя мать и отец почти всегда жили очень скромно. Из-за того, что достаток в нашей семье был весьма мал, моим родителям приходилось во многом себе отказывать. Они отказывали себе почти во всем, только ради того, чтобы просто прокормить меня. Они покупали мне много чего, а я почти никогда не ценил таких жертв и принимал все как должное. Вскоре достаток совсем упал, и мы питались просто всем, что найдем у себя в холодильнике. Я научился готовить много блюд из того же риса и макарон, и уже сам делал свой рацион. Так продолжалось очень долго, пока мой отец не предложил матери сделать свой бизнес. И все пошло в гору. Со они часто знакомились или предлагали дружбу, но я всегда знал, что даже несмотря на это, у меня были самые верные и преданные друзья. И что они увижу. меня никогда не бросят. Они поддерживали меня во всем, а также помогали. Но мои одноклассники часто гнобили меня из-за того, что я могу прийти в чем-то недостаточно чистом или недостаточно глаженном. Но я никому не говорил, что мы просто выживаем, а не живем. И что у меня иногда нет возможности выглядеть подобающе. Учителя часто выгоняли меня и вызывали к директору, а я я все так же продолжал молчать, потому что просто-напросто не понимал, что мне говорить, чтобы меня просто поняли и услышали. Когда я был в бедности, я всегда знал, что я в любой момент могу набрать своим друзьям, и они всегда мне ответят и никогда не отвернутся. Но... Так почему-то было до поры до времени. Как только у моих родителей появились деньги, они начали их тратить на меня. Я ходил уже полностью в выглаженной рубашке и брюках и с новым телефоном вместо того старого и кнопочного, за который меня как Ты раз -таки и уже не свой. Спустя еще немного времени я перестал отказывать себе совершенно во всех вещах. Я мог купить себе новую обувь или телефон, а мог просто накупить очень много новой одежды. В тот момент я прекрасно видел, как мои одноклассники начали мне завидовать и даже иногда. Деньги. Но как раз именно в эти моменты от меня начали отворачиваться мои друзья. Они забывали о том, что я есть, или о том, что назначили со мной встречу. Иногда в их глазах я видел зависть или простую злость, потому что они не думали, что я начну выбираться из такой нищеты. И вот спустя месяц я просто-напросто растерял всех своих друзей. Да они перестали видеть во мне того друга, в котором в они нуждались. А я перестал видеть в них хороших людей и друзей, которые Правда, радуются за и чужие есть. успехи. Привет, меня зовут Крис, и мой родной отец приговорил меня в 18 лет к электрическому стулу. Что? Я с самого детства был слишком избалованным ребенком и не принимал никакие отказы почти с самого Что? детства. Хотя мои родители пытались воспитать меня совершенно по-другому. Я должен был вырасти очень культурным и неперечащим ребенком, но к огромному Какой сожалению вырос, моих вырос, родителей. Извините. Я абсолютная противоположность такому ребенку. Я всегда был хулиганом или был рядом с такими компаниями, как и либо я. был лучшим другом того, кто все это сделал, я или организовал. Они на Моя мать всегда была против такого времяпрепровождения, но я пытался настаивать на своем и говорить, что мне это действительно нужно. Отец перестал со мной бороться в возрасте 16 лет, потому что примерно в этом возрасте я перестал слушаться совершенно так всех, все в этом кроме своих друзей. К ним я продолжал прислушиваться и делать так, как они хотели, потому что в тот момент их мнение было очень важно для меня. Забыл уточнить. Мой отец работал с судьей И прекрасно знал о том Чем мы занимаемся в нашей компании Мы занимались хулиганством Разрисовывали стены, асфальты, площадки И вообще все, все улицы Отец пытался что-то сделать с этим Но в просто опустил руки Потому что его мнение мне было просто безразлично В скором в времени мы начали живешь. делать Более ужасные вещи И уже просто не знали меры в этом Я считал Какие это абсолютно нормальным вещи. И даже веселым Мы могли людей. ночами не бывать дома Не звонить родителям или совсем не говорить, куда планируем пойти. Это очень подрывало наши отношения с родителями. Когда я все-таки приходил домой, моя мать все так же пыталась вправить мне мозги и объяснить, что верно делать, а что совсем нет. Но я искренне никого не хотел слушать и всегда говорил, что я делаю Боже, все верно и что возраст. это именно то, что я хочу. Вскоре наша компания начала распадаться, на это повлияло много вещей. кого-то отношения, предстоящие экзамены или огромные проблемы с родителями после наших продюсов. Отделок. Через месяц от нашей компании совсем ничего не осталось, только я Может, один на все, удачу как оказалось, мои друзья забыли про меня. Не спрашивали, как мои дела и даже например. не звали гулять, потому что были заняты своими делами. Но я настолько к этому привык, что делал все в одиночку, хулиганил, все так же не возвращался домой и не рассказывал ничего родителям. Но в один день мой отец сказал мне, что за все свои проделки придется отвечать. На меня пришло заявление, и тут я уже совсем не знал, что мне делать. Я пытался это скрывать от своих родителей, но прекрасно понимал, что мой отец сможет узнать все. И я безумно надеялся, что судьей будет не мой отец. Но как же я ошибался! С утра я встал и направился в суд. Для меня, конечно, это было неожиданностью, но судьей выступал мой отец. Яна был не рад видеть меня там, где я был. Я совсем не понимал, о чем он мне говорит, и просто читал по его губам. Он очень пристально смотрел на меня и изучал. По его глазам было очень видно, что он измучен. Последнее, что я услышал, это был приговор к электрическому стулу. Больше, к сожалению, я не помню ничего, как нигде ты... находился не как реагировал и как себя вел. Но если вам понравилась эта история, Охренеть! подпишитесь на наш канал с колокольчиком. История. Не забудьте... Ё-можечки мои, капец какой-то происходит у людей. Короче, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас люблю, целую. Пока.